Сказка про дракона для детей. В эпоху волшебников и волшебниц на земле жили драконы. Это были могучие существа, у которых были крылья, но летали драконы не за счет крыльев, как птицы, а за счет волшебства, которым они обладали, так вот, ребята и девчата, сегодня я расскажу вам сказку совсем не для маленьких детей. Я расскажу сказку про одного дракона и маленькую волшебницу Эфрисфену, которая покорила сердце одного из самых могучих драконов древнего мира. Эфрисфена была самым обычным ребенком. Она была маленькой девочкой. И по годам, и по росту дети дразнили ее маленькой Эфри. И дразнили детишки ее маленькой до 12 лет, а потом ситуация изменилась. Дети Эфри повзрослели. Эфри жила в обычной крестьянской семье с родителями до 12 лет. Но в 12 лет ее похитили неизвестные бандиты. Бандиты засунули Эфрисфену в мешок и куда-то везли на повозке. Скорее всего, похитители маленькой девочки хотели продать Эфрисфену в рабство, как и других детей, что они украли. Слушайте, детишки, не убегайте от родителей, а то и вас могут схватить, и утащить. Награбителям маленьких девочек не суждено было заработать деньги. На повозку похитителей детей напал древний дракон. Дракон был голоден, и сейчас он готов был съесть кого угодно, даже людей, и особенно маленьких детей. Но это было большим исключением, поскольку в основном драконы питались коровами, овцами, слонами, дельфинами. Долго перечислять. В основном драконы ели больших животных. Человека драконы кушали редко, поскольку всех людей защищали маги и чародеи, которые тоже обладали внутренним волшебством. Волшебники того времени – черпали волшебные силы из себя. Сколько есть у них магии, столько и волшебства можно сотворить. Даже малейшего количества волшебства у волшебника-ребенка хватало, чтобы отпугнуть дракона. Собственно, чтобы не нарваться на одного из чародеев, который может сильно попортить здоровье дракона. Эти летучие огромные животные не нападали на людей. Но когда дракон очень голоден, то он рисковал и нападал на небольшие человеческие группы. На взрослых драконы нападали меньше, чем на маленьких беззащитных детей. Ведь дети представляли наименьшую опасность. Древний дракон, который летел из океана, так оголодал, что напал на караван, где перевозили Эфрисфену. Взрослые разбежались. Дети, которые могли отрезаться и выбраться из мешков, тоже убежали, а вот Эфри не могла убежать, ее надежно связали поскольку она была старше всех украденных детей, и ее можно было дорого продать. Первым делом дракон напал на тележку с мясом. Одним укусом он схватил всю тележку и проглотил ее, даже не переживав. Потом он съел тележку с яблоками, потом направился к повозке со фриспенами. Древний дракон открыл пасть и уже хотел опустошить содержимое повозки, как почувствовал жар во рту. Он отпрыгнул. От сильного испуга и необычайного стресса Эфриспена пробудила в себе волшебные силы. Она мгновенно стала волшебницей. И хотя ее родители не были волшебниками, точнее сказать, все ее предки и дети предков не были волшебниками. Она стала волшебницей. Это была ошибка природы. На свете появилась волшебница, которая сама развела внутреннее волшебство. Между драконом и девочкой и Фрисфеной завязался бой, от которого рушились горы и образовывались реки. Из-за страха перед драконом девочка начала произносить различные заклинания, доселе невиданные самыми могущественными волшебниками, и все ее заклинания срабатывали. Колдовство. Было настолько сильным, что дракон, сражаясь с юной волшебницей, упал и молил о пощаде. «Хорошо!» — говорила Эфрисфена. И тут ей в голову проникла мысль. «А что, если дракон поделится со мной своей магической силой?» Поверженный дракон на все был согласен, лишь бы живым остаться и лететь своей дорогой. Он делегировал девочке часть своей магической силы. И тогда, среди детей того времени, появилась самая сильная волшебница той эпохи. Эфрисфена. Первая повелительница драконов из эпохи, Покорителей запрещенной магии. И хотя она была совсем еще девчонкой, маленького роста, но не по годам она стала великой волшебницей. А чтобы узнать, что было с ней дальше, а также с маленькими детьми, что были тогда украдены вместе с ней, пишите, и я расскажу продолжение этой сказки. Пока!